Я считаю, что семейный бизнес это не тиражируемая история, то есть вот я не могу сказать, что сейчас вот все там придите к своим возлюбленным, да, и сказать: слушай, давай делать бизнес, да, вот ребята сделали, они сделали, раз, два, три, у них получилось, давай тоже сделаем, раз, два, три, у нас тоже получится, нет потому что здесь сработало много факторов. Совмещение компетенций, там, и умение вот, договариваться, да, то есть мы ну, как бы эмоционально там, хорошо совместимы. И то, что у нас была финансовая подушка, все-таки какое-то вот, какое время мы, нам было на что жить. Потом был период, когда деньги резко закончились, а, а продажи еще не начались. вот Это было стра страшное конечно, время, вот, но благо оно быстро закончилось. И сейчас наш бизнес он скрепляет отношения. А отношения скрепляют наш бизнес. А ребенок еще скрепляет все это вместе.